Я вот пишу 1 апреля 2012 года. Есть шутки, а есть первоапрельские шутки. Это вещи не тождественные. Слово «шутки» применительно к 1 апреля стоит писать через букву «Ж». То есть жутки. Да. И вот 1 апреля 2013 пишу. Когда я называю режим человека человеколюбивым, все удивляются, а зря. Ведь он любит пожирать людей с такой скоростью, что и не снилось людоедом. А вот 1 апреля 2013 -го года тоже интересная вещь, обратите внимание. Яндекс пишет, Путин поддержал предложение возродить звание Герой Труда. Я пишу, наградит Ротенбергов, Тимченко и Абрамовича, которые для него ударно трудятся. 1 апреля 2013 -го года, видите, не прошло и 7 лет, и Ротенберг стал Героем Труда. Вот 1 апреля 2013 -го года журналист спросил меня, кто круче всех прикололся 1 апреля. Я ответил, круче всех прикололся Христос. Он воскрес. Горбачевский тоже неплохо прикололись. 1 апреля 1991 года распустили Варшавский договор. В Голландии 1 апреля 2001 года а, прикололись гомики. Они впервые официально поженились. Очень смешно был 1 апреля 2009 года, когда Албания официально присоединилась к НАТО. Да, и вот я пишу, а 1 апреля 1840 года родился Прянишников. Илларион, имеется в виду, автор картины, репродукция, которая должна висеть у Путина и у каждого Ядроса. Это картина «Порожники». 1, 1 апреля – тройной русский национальный праздник. Во-первых, Христос воскрес, во-вторых, день рождения доллара США, в-третьих, день дурака. Ну, блядь, не поспоришь, да? Вот такие вот дела